Всем привет! С вами снова Валентин. И сегодня мы поговорим о шкаф-кровати и о некоторых результатах моих подписчиков. А именно это Игорь Власов. Я вам расскажу о решении, которое нашел он для себя по поводу шкаф-кровати. Взял при этом как бы в основу мои чертежи. Что у него получилось? Смотрим дальше. Такой небольшой отчет. Возможно, кого-то из вас это заинтересует. Поверьте, будет очень интересно. Немножко предыстории. Значит, примерно где-то ну, недельки две, может, две с половиной назад, точно не помню, мне приходит письмо от Игоря. Он присылает письмо с благодарностью, что мне было очень приятно он написал, что Валентин, спасибо, я использовал ваши чертежи и сделал свою шкаф-кровать, а также обустроил свою комнату, но по-своему как бы решение. И он прислал фотографии и чертежи, чтобы как бы, поделиться тоже с людьми, за что ему тоже большая благодарность. Вот, потому что все это делается как бы полностью бесплатно, никто за это никаких денег не берет. Значит, какое же было его решение? Что мне понравилось? Он вместо быльца, точнее не вместо быльца, извиняюсь, а вместо ножек, которые у меня есть металлические в кровати, он использовал одно сплошное быльце. Вот, как ногу. Я вам покажу на фотографии это. То есть изначально я так тоже хотел сделать и продумал это решение. Но, к сожалению, так как у меня пол был неровный, мне пришлось от этого решения отказаться. Но если у вас пол ровный, как, например, у Игоря, то э, вам будет более интересное решение это сделать быльце сплошное на кровати. И оно же будет представлять собой саму ногу этой шкаф-кровати. То есть это и проще, и это дешевле получается, чем если покупать. Также, что мне очень понравилось, Игорь не просто пошел в магазин и купил механизм шкаф-кровати, а он механизм сделал сам. То есть он купил отдельно газлифты, где-то отдельно там выточил детали остальные. То есть у меня пружинный механизм, Игорь сделал для себя решение на газлифтах, что тоже может не радовать, так как газлифты тоже можно использовать но э, я от них отказался почему э, я просто вычитал на форумах что те магазинные которые продаются э, то кто-то жаловался что там потекло масло попортило как бы постель поэтому я как-то решил сразу отказаться от них э, так как у меня например не хватило смекалки чтобы самому разработать этот механизм и самому его сделать а у игоря Видно смекалки побольше. Он сам его рассчитал, просчитал все, сам все детали изготовил и, так сказать, сделал механизм. Так что если у вас возникнут вопросы по самому этому механизму, значит, то вот здесь, пожалуйста, вот ссылочка. Это ссылка на канал Игоря и именно на видео с его канала по механизму. Задавайте, пожалуйста, вопросы непосредственно Игорю, потому что э, я с его разрешения показываю это видео, показываю его результат. Но э, я не могу всех знать нюансов, как, с какими он столкнулся во время сборки. Поэтому проще будет, если вы ему напрямую зададите вопрос. Ну и я думаю, будет э, ему приятно, если вы лайкните, лайкните его видео, если оно вам понравилось, его решение шкаф-кровати. Значит, смотрим, что у него получилось, и как бы комментируем. Если вам видео нравится, ставим лайки, подписывайтесь. Итак, продолжаем. Итак собственно то, что получилось и у Игоря. Дверцы у него не фальш-двери, а полноценные дверцы, как у шкафа, открываются здесь гармошкой, здесь одна половинка, а дальше уже откидывается сама шкаф-кровать. Смотрим, как плавно опускают газлифты. Доводят саму кровать. Раз, и она становится. Очень правильное решение. Как по мне, интересно. Плюс оно дешевле, чем если использовать здесь ножки металлические. Потому что металлические ножки стоят сейчас, на сегодняшний день, где-то гривен 500. Ну и, конечно же, у вас должен быть ровный пол чтобы это все получилось здесь мы видим фотографии то как процесс сборки самой самих шкафов и кроватей данная комната сплошной такой шкаф у него вот эта часть вот она это шкаф кровать а вот это уже отдельно шкафчик с комодом и здесь по моему шухлядки есть мне очень понравилось его решение. Очень интересно он все сделал. Вот такой встроенный комод с полочками. Это шкаф-кровать. Здесь мы видим механизм. Вот он. Кстати, над кроватью он тоже сделал такую вот полку. И сама кровать у него прикручена к стене. То есть задней стенки у него тоже нету, То есть он ее прикрепил напрямую к стенке. Вот у него еще и шухлятки на телескопических направляющих. В такой же цвет он заказал и сделал себе компьютерный столик, я так понимаю это. Дальше по чертежам. Значит, чертежи я вам показываю, но поймите меня правильно, я всех моментов не знаю по сборке. Постараюсь вам вот показать, но я думаю, что будет более правильно, если вы их напишите письмо Игорю с просьбой, чтобы он сбросил вам чертежи, если вам понравилось и вы хотите по его чертежам сделать, по его эскизам. Это будет более правильно. Вот это у нас каркас. Это у нас чертеж кронштейн крепления газлифта. Я не силен в таких вот чертежах. Я рисую немного попроще, все как бы. Поэтому, если возникают вопросы, еще раз говорю, лучше напрямую к Игорю, так как если он сам это все рисовал, он вам и сможет все это подсказать. Это будет правильно просто. Чтобы я не ввел вас в заблуждение. И вы не допустили потом какую-то ошибку в дальнейшем при сборке своей шкаф-кровати. Ну а также чертеж газлифта. Вот мы видим фирма-производитель СУСПА. Ну и все размеры. Вот, собственно, на этом все. Спасибо еще раз Игорю за то, что делится информацией. Вам же, мои подписчики, еще раз напоминаю, возникают вопросы. Пожалуйста, пишем напрямую Игорю. Вот ссылочка на его канал, на его видео. Оставляйте ему комментарии, задавайте вопросы, просите у него чертежи, если хотите сделать так, как он сделал. Также, обращаюсь опять-таки к подписчикам, если вы сделали шкаф-кровать, то и готовы поделиться своими чертежами или же просто фотографиями, пожалуйста, присылайте мне на e-mail. С вашего же разрешения я буду делать краткий обзор. Возможно, кому-то понравится и ваше решение, кто-то захочет сделать что-то для себя. Вам спасибо, что смотрите, подписывайтесь. Пока-пока.